Я пришла на пирс как и обещала покажу вам видео сегодня смотрите волны какие море мушует я дальше конечно по пирсу не пойду потому что там вот волны очень высоко поднимаются и у меня есть риск что меня накроет головой видите там даже камни мокрые Люди, конечно, не боятся, может быть, даже наоборот хотят так хапнуть экстримчику, но я не такой рисковый человек, я этого делать не буду. Вот. Постою тут, любуюсь красотой моря. Подышу морским воздухом. Он, смотрите, балдеющая кошка лежит, умывается. На солнышке пригрелась, лежит, кайфует. Вот это как раз вот этот, смотрите, как бы канал, который идет вот с тем вот мостиком. Не знаю, конечно, куда он заворачивается, в какую сторону. В последующие дни я постараюсь дойти и до туда, посмотреть, куда же дальше он идет. Смотрите, здесь очень много рыбаков. Я вот вчера, когда сюда приходила, здесь тоже рыбу ловили. И прям при мне, я видела, вытаскивали прям одну за одной рыбки. И сегодня, кстати, еще сегодня больше народу. Вчера буквально человека, может, 2-3 сидели. А сегодня прям вон, смотрите, уже 4, 5, 6, 7, 8. Человек 8 рыбу ловит. Смотрите, по-моему, такая погода, наоборот, не то чтобы даже не пугает людей, они наоборот в такую погоду бегут на пирс, чтобы посмотреть, как бушует море. Я думаю, будет народу сегодня меньше кстати я вот сейчас пришла с нашего отеля вот с той стороны и ну, снимала видосик как раз по нашему пляжу дорогу на пляж чтобы вам показать ну, для тех кто вдруг поедет в этот отель и конечно сегодня на самом пляже народу было очень мало гуляющих вчера было гораздо больше вчера было очень много семей с детьми с маленькими которые бегали, там играли в песочке даже бегали по воде, мочили ноги свои. Вот. Сегодня там, ну, народу мало очень гуляет. Я сейчас там прошлась. Несколько раз, конечно, мне пришлось немножечко даже отпрыгнуть в сторону, потому что очень близко волны подходили к тому месту, где я проходила. Поэтому, конечно, я это, ну, немножечко отошла в сторону. Все-таки сейчас я, конечно, немножко рискну и пойду туда поближе. Надеюсь, меня не окатит волной. Вот, видите, здесь вот, за счет вот этого канала, тут как своеобразная такая буфточка образовывается. И тут, можно сказать, водичка спокойная. Поэтому рыбакам здесь очень комфортно. Кстати, я рекомендую вам сюда прийти обязательно на этот пирс погулять. Неважно, в каком отеле вы будете отдыхать, в нашем, ну, в моем, в котором я сейчас отдыхаю, Dream World Resort and Spa, или в каком-то вот из этих отелей, вот этой вот береговой линии, да, Кумкёя, Эвренсеки и других районов. Вот. В любом случае, я думаю, это отличное место для прогулок как семейных, так и, например, пары, если будут молодые гулять, так и семьи с детками. Здесь очень красиво, открывается шикарный вид на море, на курортные вот эти вот города, райончики. Очень красиво выглядит даже сейчас, в марте месяце, береговая линия. Поэтому рекомендую это вам место посетить. Так, подойду сейчас поближе, Видите, там даже фотографируются, не боятся, что накроют волной. Вот, самые самоотверженные смельчаки идут вот туда, на самый пик. Но я, конечно, туда говорю, не рискну, сегодня, по крайней мере. Когда будет погода поспокойнее, море будет спокойнее, не будет такого ветра, не будет таких волн, я обязательно туда дойду. И тоже на видео вам покажу. Так что обязательно приезжайте сюда, отдыхайте, наслаждайтесь солнцем, морем, дышите морским воздухом, любуйтесь вот этой вот красотой, которая здесь есть. Это просто такие эмоции, которые не передать словами. Ну, а я с вами не прощаюсь. Встретимся с вами в следующем видео. И до новых встреч!